Так, добрый день. Всем сегодня поговорим о мобилизации. Какие права обязанности у граждан? Как она, эта мобилизация, началась, в связи с чем и так далее? И что что нужно делать? Вот. Постараюсь максимально коротко. Все нормативно правовые акты, которые я буду упоминать, названия буду называть, ссылки на них я буду прикреплять к этому видео. Итак, мобилизация. Что такое мобилизация? Определяет у нас закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Так вот, мобилизация ⁇ это комплекс мероприятий, которые осуществляется с целью планомерного проведения национальной экономики, деятельности органов государственной власти и других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий и организаций на функционирование в условиях особенного периода, а вооруженных сил Украины и других военных формирований, оперативно-спасательной службы, гражданской защиты на организацию и штаты военного военного времени. Мобилизация может быть общей или частичной и проводится открыто или скрыто. У нас сейчас... Мобилизация общая и проводится открыто. Итак, обязанности граждан относительно мобилизационной подготовки и мобилизации. Итак, граждане обязаны. Это статья 22 этого закона. Вот, коротко основные положения этого. Какие обязанности? И вот, граждане обязаны являться по вызову до территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Это новое название, скажем так, военных комиссариатов, военкоматов, вот так. То есть сейчас это называется территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Вот, резервисты службы безопасности Украины по вызову, ну то есть это тут уже для тех, кто в службе безопасности не относится. Я, являться за вызовом для взятия на военный учет военнообязанных или резервисты определенных для определения их назначения на особенный период. Вот. Позже я проговорю об указе президента. И там как раз и касается, что мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты. Это разные вещи. В общем, все по порядку. Предоставлять в установленном порядке на время мобилизации здания, сооружения, транспортные средства и другие, другое имущество, собственники которых они являются, вооруженным силам Украины, другим военным формированием, оперативно-спасательной службе, с последующим возмещением государством их стоимости в порядке установленного закона. Этому моменту я посвящу отдельное видео как передается и какой порядок возмещения стоимости. Но имейте в виду, что для, для этих целей могут у вас изыматься имущество, транспорт и так далее. Об этом тоже в указе президента об общей мобилизации указано. Вот. Граждан, которые пребывают в запасе и не призваны на военную службу или не привлечены к выполнению обязанностей относительно мобилизации за своими должностями, предусмотренными штатами военного времени на время мобилизации могут быть в соответствии с законом привлечены к выполнению работ, которые имеют оборонный характер. Граждане, ну тут все понятно, граждане, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, выполняют мобилизационные задания согласно с установленным договорами и контрактам. Есть еще мобилизационные задания, о них тоже конкретно можно... Поговорить позже, но те, у кого они есть, эти мобилизационные данные, они о них знают. Вот. Во время мобилизацион... мобилизации граждане обязаны являться в военные части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной защ... Защ... поддержки в сроки, установленные в полученных ими документах, мобилизационных распоряжениях, повестках. И так далее. Или в сроках а, определенных командований военных частей. То есть э, уже в некоторых областях э, начальники этих центров выдали э, эти указы и раздают повестки или э, их огласили в средствах массовых информаций. И там указано, вот, допустим, ровно э, в течение э, нескольких дней, то есть до 5 числа было, вот, третьего законом утвердили э, указ президента, вот, и до 5 числа всем нужно было явиться, вот. естественно, тех кто не явился э, в эти э, центры, то тут уже, ну, можно считать, что это нарушение, есть люди, которые выезжают, пытаются выехать покинуть территорию Украины. За это предусмотрено, если вы меняете место жительства без разрешения военного комиссара, за это предусмотрена административная ответственность. Об этом тоже позже поговорим. Поэтому имейте в виду, что вы обязаны явиться в военный комиссариат, и у некоторых есть, допустим, там, они называют «белый билет», ну то есть определение о том, что как-то частично годен для военной службы в мирное время или там, военное время, то есть разные такие формулировки, тут то для того, чтобы точно определить, есть годен, не годен, вам нужно пройти э, снова э, военно-врачебную комиссию, вот, для того, чтобы вам выдали заключение, которое действительно в течение 6, 6 месяцев. И согласно статье 23 закона этого о мобилизации, о мобилизационной подготовке мобилизации, иметь право на пересечение границы. Многие этим пренебрегают и уже, там, допустим, в 2014 году там, проходили эту врачен... военно-врачебную комиссию и пытаются с таким заключением пройти границу. Естественно, вам тут будут отказывать. Но об этом более подробно, кто имеет право пересечения границы, не подлежит... Мобилизацией я снимал видео, я ссылку прикреплю э, и там посмотрите. Сейчас не буду более детально останавливаться. Так вот, граждане, которые пребывают в запасе, э, с, при, приписываются к военным частям для прохождения военной службы в военное время. Вот, или для других э, подразделений. Или в других подразделениях. Вот. Призыв граждан на военную службу во время мобилизации или привлечения их для, для выполнения обязанностей за своими должностями, предусмотренными штатами военного времени, осуществляют опять же эти территориальные центры. Вот. Для этого туда необходимо являться вот. военно обязанные и резервисты, которые пребывают на сборах. Вот, в случае оглашения мобилизации, продолжают. У них сроки э, контрактов продолжаются. Поэтому граждане, которые пребывают на военном учете, с момента оглашения мобилизации за, ну, запрещено изменять место проживания без разрешения э, должностного лица. То есть это опять же этого военного комиссара, который э, в этих центрах вот, начальники эти, этих центров. То есть в течение 7 дней, если вы изменили место жительства, вам нужно в новом территориальном органе явиться и заявить о том, что вы изменили место жительства, и тогда уже там проходить военно-врачебную комиссию и так далее. То есть все это на самом деле, нарушение этого порядка влечет ответственность. Вот. Так вот, указом президента Украины номер 69 как слышно, от 24 февраля 2022 года объявлена общая мобилизация. На всей территории Украины проводится эта мобилизация на протяжении 90 дней. С дня набра... того, как набрал этот указ силы. И вот происходит призыв военнообязанных и резервистов вот. в необходимых объемах, которые определены мобилизационными планами. И вот генеральному штабу вооруженных сил Украины определить, ну, согласно этому указу, необходимо определить очередность и объемы призыва военнообязанных и резервистов. Ну, и то, из того, что я знаю, на данный момент идет речь о... ну, есть такой вот тоже нормативно... Правой документ, он называется структура резерва людских ресурсов, то есть есть оперативный резерв и очередность привлечения на этот ну, обеспечение этого оперативного резерва. И вот очередность в в первую очередь включаются резервисты и военно обязанные преимущественно с опытом участия в антитеррористической операции и осуществления мероприятий обеспечения национальной безопасности то есть люди которые уже служили вот это идут в первую очередь потом уже там вторая очередь и так далее и тому подобное поэтому ну то что в принципе сейчас там не выпускают всех э, мужчин которые призывного возраста до 60 лет что тут есть какая-то вот доля ну, нарушения, да? Почему? Потому что, ну, в принципе, не опубликована а, нигде эта информация, объем а, и очередность, кто и какую. Ну, негласно, то есть тех, кто идет в военкомат, их отправляют, вот говорят, что не первая очередь уже резерв там укомплектован поэтому имейте в виду, что желательно явиться и пройти эту комиссию пока пока это возможность есть пока допустим туда где вы выехали не так много людей это делает и так далее ну, я бы это советовал сделать не откладывать потому что рано или поздно вас все равно туда может быть доставят даже и силой ну, как-то так отнеситесь к этому серьезно вот на своевременное оповещение и прибытие граждан, которые призываются на военную службу, ну, обязанности это осуществлять возложено на органы местного самоуправления, органы местной власти в взаимодействии с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Вот. То есть ну, те, же, те же самые территори... органы территориальной обороны могут, ну, что и происходит уже в западных областях, приближенных границы да, там уже выявляют людей, ну, мужчин, и их там обеспечивают доставку и так далее. Поэтому ну, я рекомендую самостоятельно. Центры... Ну, где они находятся эти территориальные центры комплектования социальной поддержки ссылку на них я дам и вы там где вы уже находитесь пере, ну, переехали допустим там с Киева Запорожья и так далее в другие э, регионы Украины то по, можете перейти по ссылке там есть телефоны, мейлы пишите, звоните, задавайте им вопросы, узнавайте и так далее как вам пройти комиссию и так далее все эти вопросы Непосредственно им задавайте, так будет быстрее и более компетентно. Потому что я, допустим, сейчас более точечно какие-то моменты расскажу. Вот. Могу с, вот еще что в, ровно, да, уже начальник этого Ровенского объединенного городского территориального центра выдал приказ 4 марта вот, о проведении общей мобилизации. И так вот там уже всем военнообязанным, которые проживают на территории Ровенской городской, ну, на территории города Ровно и которые имеют мобилизационное распоряжение или получили повестку, обязали уже явиться. Вот и ну, то есть то, что я уже говорил. Дублируют, да, это согласно закону, а в этом приказе о том, что запретили изменять место проживания без разрешения начальника, то есть этого территориального центра. Ну, обеспечение органам территори... государственной власти, исполнительным комитетам, предприятиям и так далее обеспечить в установленном порядке вручение э, повесток этих э, и так далее, э, частное оповещение вот, о том, что идет мобилизация, и о том, что они вызываются до территориального центра, в том числе и раб обеспечить работу военно-врачебной комиссии для проведения медицинского осмотра граждан, которые призываются на военную службу во время мобилизации. То есть такие военно-врачебные комиссии будут созданы, и это как вариант один из вариантов да ну допустим определить свою дальнейшую если вы допустим пройдете комиссию и вам там напишут там снова частично год, годен да то это не значит что вас тут же заберут э, служит там призовут и все то есть это у вас просто будет очередное подтверждение потому что у многих это там уже четырнадцатый год восьмой год проходили эти комиссии. На данный момент это все ну недействительно, и поэтому повторно нужно проходить. Это действительно заключение, это действительно в течение полугода. Вот в чем суть. Поэтому не выпускают вот с такими отметками. Вот. Ну и в том числе на розыск таких граждан, которые уклоняются от выполнения военно военного военной обязанности, военного. Ну, ну то есть Воинская обязанность и заключается в том, что это ну, военная служба во время призыва на время мобилизации, на особенный период. Это вид военной службы, то есть это военная обязанность. Естественно, все эти органы, они сейчас направлены на то, чтобы разыскивать. А вот первым признаком, что вы уклоняетесь, это, допустим, ваше место регистрации, к примеру, Киев, а вы уже там, ну, сейчас 10-й день... Э войны, да, и вы уже 10, 10 да, допустим, 3 указ утвердили, ну, к примеру, с 10 числа уже это более, будет более жестко, почему? Потому что если вы в течение 7 дней не явились по вашему новому месту жительства в этот центр, да, то это уже административная ответственность, нарушение закона и, ну, за это уже даже будут привлекать Нарушение законодательства об обороне за мобилизационную подготовку, мобилизация ⁇ это статья 210-1 Кодекса Украины про административное правонарушение. Поэтому еще раз повторюсь, если вы придете и изменитесь ну, в связи с, с тем, что вы там эвакуировались в другой город и так далее, и в связи с этим вы становитесь на учет в новом территориальном центре, вас сразу не, не призовут не отправят служить и так далее и тому подобное. Просто у вас изменится учет, у вас будет возможность пройти эту медицинскую комиссию и возможно такое, что у вас комиссия признает полностью непригодным. Вот. И согласно вот статье 23 ссылку на более разъяснение, которое я вам давал, э, которое у меня есть на канале, я уже раньше проводил. Кто имеет право э, отсрочки и освобождение от мобилизации, то есть вас по сути могут освободить от этого, вот, поэтому никакой паники, если вы уже находитесь в городе, где не проводятся военные действия, вот, <с Sigma> можете ну, спокойно посещать такие территориальные центры. Так, есть вопросы? Здравствуйте. Возможно ли пересечь границу сыну 30 лет, имея американское гражданство? Выехал на границу по украинскому паспорту. Спасибо за ответ. Ну, смотрите, у нас двойное гражданство запрещено, поэтому вот как гражданин другой страны, ну, тут у него имеет он имеет право выезжать. Но если вы будете показывать два паспорта на границе, то сразу возникнут вопросы. И такие вопросы возникают, поэтому если он как гражданин другой страны тогда у него никаких препятствий не будет для пересечения границы служба сейчас по контракту в том числе по контракту вот. добрый день подскажите пожалуйста меня уволили из армии тут как подать заявление у меня было ранение вот ну смотрите такие моменты нюансы меня уволились статья 26 А 4 я не могу сейчас вам сказать, потому что я не военный юрист. Мне надо посмотреть и знакомиться. Может быть, я наметил себе план в видеороликов на определенные темы. Я посмотрю, вот. и в ближайшее время хочу разобрать тему. О... Ну, сейчас скажу, я открою свой план. Хочу разобрать тему относительно порядка призыва резервистов, вот, порядка организации ведения военного учета, призывников военнообязанных и положение военно-врачебной экспертизы в вооруженных силах Украины относительно пригодности вот этого вот, вашего увольнения в том числе. На данный момент ну, я вам сразу не скажу. Вот. Если в документации пишут частично пригодное военное время, Смотрите, в 2014 году вам сейчас, потому что это заключение, на действительно в течение полугода, это точно, я уже знаю, это я посмотрел в положении в этом военно врачебной экспертизе, там э, это заключение действительно в течение полугода. Вам повторно пройдите по повторно эту комиссию. вот Если вам снова напишут временно на частично непригодный, то тогда шансов, наверное, никаких на пересечение границы. Вот, потому что подлежите мобилизации в военное время. Ну все, вот все вопросы, я на них ответил. Спасибо за то, что их задаете. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, там, лайк. да. Просто для того, чтобы... Ну, я видел, что эти видео кому-то приносят пользу. Не снимал их так впустую вот э, стараюсь быть полезным э, как юрист в это военное время разбираюсь изучаю через призму вопросов которые задают это делать мне интересней и вам полезней поэтому пишите вопросы не стесняйтесь я отвечаю на них вот. пожалуйста вот. завершаю на сегодня следующий э, ролик будет завтра вот. Скорее всего, я более подробно расвещу, освещу момент ответственности за нарушение законов об обороне и э, мобилизации. Вот. До свидания!